Ароматы духов – это признак чистоплотности, показатель хорошего тона и уважения к себе. Поэтому каждый уважающий себя человек относится к выбору своего любимого парфюма с должной ответственностью. Духи вызывают положительные эмоции не только лично у вас, но и у всех окружающих вокруг вас. И парфюм – это не новшество. Его используют уже на протяжении многих веков, так и в наше время. Приятные ароматы стали достаточно привычным явлением. Выходя из дома, мы обязательно распылим на себя свой любимый парфюм. Это стало привычкой, некой закономерностью. И как показывает опыт, многие не имеют представления о том, как выбрать духи. Конечно, можно руководствоваться предпочтениями и вкусами. Но стоит учитывать, что нотки аромата зависят именно от типа кожи и даже от времена года. И сезонность парфюма имеет немаловажный факт. Идеальный образа человека. Если на улице, например, зима, вам стоит присмотреться к более сладким ароматам, которые бы вам бы напоминали о вкуснейших фруктах. Такие ароматы будут вас согревать в самые морозные дни. Летом же наоборот, используйте более свежие ароматы. Лучше всего подойдут запахи ранних весенних цветов. или ароматы, аромат чайного дерева. Существует пирамида аромата. Пирамида аромата это как раскрывается сам аромат. Начальные ноты, то есть это верхние ноты, раскрываются в течение 15-20 минут. То есть они ощущаются уже первой минуты после их нанесения вашего любимого парфюма. Начальные ноты, то есть верхние ноты, более насыщенные, чем остальные, состоят из легких и часто цитрусовых нот. Ноты сердца ощущаются после испарения верхних нот и раскрываются в течение от 1 до 3 часов и передают неповторимость всего аромата. И обычно включая в себя цветочные ноты, которые комбинируются с другими парфюмерными композициями. Ноты шлейфа придают аромату всю полноту и длительность звучания, благодаря более насыщенным парфюмерным компонентам и раскрываются в течение 6 36 часов. И парфюм это ваша возможность подчеркнуть свою индивидуальность, которая будет вас наслаждать правильно выбранным парфюмом помогут вам почувствовать себя презентабельно, уверенно и, что самое главное, счастливее. И мы вас приглашаем окунуться в этот яркий мир, яркий мир ароматов. Или как обновить свой парфюмерный гардероб. Женские ароматы делятся на 4 категории. Это цветочно-фруктовые чувственные, цветочный зеленый элегантный, Свежие, цветочные, вдохновленные, ориентальные, пудровые и соблазнительные. В группу цветочно-фруктовых чувственных входят такие ароматы, как LR Classic Santorini. Это волнующий, незабываемый аромат фрезли, жасмина и мускуса. Классический элемотив свечения ярких оттенков свежающих зелени в теплых лучах солнца, которые придают верхние ноты фрезли, личи, ноты сердца, магнолия, жасмин, имбирь, перец. И базовые ноты – это амбра и мускус. Бьюти-квин – это источник вдохновения для королевой красоты. Изысканные диадемы из свежих фруктов. из со в них цветами и приятным шлейфом древесных нот. А это верхние ноты – бергамот, мандарин, ананас и черная смородина. Ноты сердца – роза, жасмин и фиалка. Ноты шлейфа – амбра, мускус, ваниль и дубовый мох. Heart and Soul – настоящий кандидоскоп нот и оттенков в сочетании с эзотическими фруктами, которые определяют характер звучания самого аромата. Свежий, бодрящий, но при этом томный и теплый. Верхние ноты – красный апельсин, ананас, фрейзи, ноты сердца, черная смородина, пион, груша, слива, ноты шлейфа, мускус, сандаловое дерево, белый кетов и легкий аккорд ванили. Heart and Soul – это символ необыкновенной женственности. Грида Мария Марио аромат для женщин. Богатый, букет цветов и фруктов, согревает и окружает необыкновенные ауры мира высокой моды. Стилистика аромата цветочные, фруктовый, восточный, чувственный. Верхний аромат – бергамот, мандарин, слива, груша. Ноты сердца – роза, жасмин, цветы апельсина, лотос, ноты шлейфа. Амбра, сандаловое дерево, ваниль и мускус. Этот парфюм высокой моды от вида Мария Кечмер. Для любимых женщин псевдонинки. Легкий и чувственный аромат Очаровывает нежными дыханиями персика, кувшинки и фиалки и сандаловое дерево в шлейфе. Верхние ноты черная смородина, дыня, личи, персик, ноты сердца кувшинка, жасмин, роза и фиалка, ноты шлейфа, теплые ноты сандалового дерева и ветивера в легкий аромат ванили. И вот и звучание помогает раскрыть страсть и окутать тайны. цветочно зелено зеленое элегантное также входит клинги от Брюса Вереса, это букет белых цветов с запахом цитрус. ситруса. Окутает вас в чувственные ауры, наполнит шармом и радостью жизни. Сандаловое дерево и мускус наполнят аромат теплым Теплая романтикой. Верхняя нота – это цитрусовые, груши и пряности. Ноты сердца – жашнин, лилия, пион, тубероза. Ноты шлейфа – это белый кем. Сандалово дерево и мускул. Аромат лингви – это символ верной любви и страсти. Сенсуал грейс – восхитительный букет из розы, ванили, амбры и сладких нот аромата гурмана. Уникальный парфюм, который окружает неповторимой аурой и заставляет нас мечтать. Подойдет для женщин, предпочитающий элегантный и чувственный аромат, играя такими верхними нотами, как дикая слива и боярище, ноты сердца, роза, гиллетроп, жасмин, фрези, ирис, ландыш и ароматный аурма. Ноты шлейфа, сандалового дерева, белый мускус, ваниль, петер, кедр, амбра. Этот аромат полный обаяния и чувственности. Парфюмерная коллекция Эссенция жизни. Это портмейнерная линейка от Эммы Ками Уиллис. Эссенция розы воплощение многогранных эмоций, раскрывает в чувственном аромате из головокружительного жасмина, романтичной розы и приятного мускуса. Верхние ноты зеленые фруктовые и жасмин, ноты сердца, роза и пряность, ноты шлейфа, мускус и сладкие восточные ноты. Эссенция розы от Эммы. Это яркая многогранность эмоций. В романтичном и с аромате. Бриллиант. Современный, яркий и гламурный аромат волнует с первого вдоха. Верхние ноты бергамот, груша, фрези, ноты сердца. Это жасмин, ирис, святые апельсины. Ноты шлейфа, карамель, пачули и ваниль. Бриллиант. Это блестящий ваш образ. LR классик Valencia. Яркий искристый аккорд, цитрусы и освежающих цветочных нот чарующий мускусом в шлейфе. Верхние ноты лимон и грейпфрут, ноты сердца кардамон, розовые ягоды жасмин, базовые ноты амбра, кедр и мускус. LR Classic – это просто стильно и обаятельно. LR Classic Лос-Анджелес – живительный и свежий коктейль из амата черной смородины, кувшинки, ванили и розового перца. играя такими верхними нотами, как дыня, яблоко, Черная смородина, фиалка, кориандр и розовый перец, кувшинка, ноты сердца, жасмин, цветок лотоса, ландыш и розовое масло, имбирь, слива и рис. Базовые ноты тикого дерева, сандалового дерево, полистандар, амбра, ваниль, белый муск, LR классик. Это просто стильно и обаятельно. LR классик Марбелия, знойное звучение розы и жасмина определяет насыщенный аромат. Теплые мерцающие ароматы в сочетании с истинным соблазном и тонкой чувственностью в окружении приятных нот пачули, верхние ноты цитрус, бергамот и апельсин, ноты сердца, цветочная роза и жасмин. Базовые ноты древесные пачули, ветер, мускус и ваниль. Элэргалсик – это сравнение с незабываемым романтическим путешествием на Солнечные острова. Роки-романс, интригующие композиции в исполнении живительной энергии цитрусовых и романтично чувственной розы. Экзотические ноты Иланд Иланд и Кедр, подчеркивающие креативность самого аромата, делая его более соблазнительным и притягательным. Верхние ноты апельсин, лимон и масло корицы. Ноты сердца, горденья, роза, жасмин и наино. Ноты шлефа, легкая амбра, мускус и кедр. Парфюмерная коллекция эссенций жизни – морской бриз. Искрящие блики света на лазунном морской волне, освежающий аромат, озвучают шармом и таинственной глубиной салом моря. Нотки бриза сочетаются с ароматом кувшинки и теплого кедра. Верхние ноты – бергамот, лимон, морской бриз. Ноты сердца, пряности ваниль и илон, илон Ноты шлейфа – дерево-кедр, мускус, сандалово-дерево. Морской бриз от ЛР – это сияющие блики морских волн, свежий и яркий аромат. ЛР – классик гавайи, бесконечно женственный, аромат, в котором цветочные прохладные ноты заключены в обаятие сладкие, смолисто-пряных оттенков. Экзотический микс корицы, галитропа, вани, бобов тонко, верхние ноты – бергамот, корица, гвоздика, ноты сердца, жасмин, роза. Гиллиотроп, ландыш, сандалово дерево, базовые ноты, ваниль, мускус, лобы тонко. LR классика это просто стильно и обаятельно. Лассика Тигуар. Ярко выраженный цветочный аромат, настоящей симфонии, состоящий из нот розы, ириса, фиалки и шасмина. Сочетание с фруктовыми оттенками персика и абрикоса. Верхние ноты персик, абрикос, фиалка и бергамот. Ноты сердца. Ирис, Гелотроп, Роза и Жасмин. Базовые ноты. Сандаловое дерево, ваниль, мускус, ЛР Классик. Это просто стильно и обаятельно. Прекраснейшие, чарующие ароматы от самой Кристины Фрера. Это яркие и сладкие фруктовые бергамоты и нежные розы, теплой ванили и соблазнительной пачули. Перед таким чудесным ароматом просто, просто невозможно устоять. Верхние ноты Бензеин, Лабдуан. Бергамот, ноты сердца, роза, жасмин, цветы апельсина, ноты шлейф, пачули, ваниль, амбра. Аромат восточный, сладкий и соблазнительный. Ноблес – восхитительная композиция из цветов апельсина, розы и ванили. Утонченное дыхание свежей, срезанного цветка, наполненное весенними солнцем и прохладой утренней росы. Стиль и изысканный аромат подчеркивают его естественно элегантность. И играя такими верхними нотами апельсин, герань, базилик и бергамот. Ноты сердца, илон, илом, фиалка, жасмин, турбироза, корица, кардамон и гвоздика. Ноты шлейфа, ваниль, мед, мускус, сандалово-дерево, мох, утонченный и изыскинный аромат. Парфюмерная композиция, эссенция жизни, второценная аромат. Аромат вобрал в себя энергию самой жизни. Аромат, как мощный сплав из ярко-фруктового бергамота. Сночного апельсина и слабозина теплой пачули. играя такими верхними нотами, как бергамот. Вишня и мандарин. Ноты сердца, цветы апельсина, роза и эрит. Ноты шлейфа. бабы тонко, пачули, ваниль. Драгоценная амбра от это теплый и чувственный аромат. Чистая энергия самой жизни. Гораем. Завеса непредсказуемых Тайм Востока приоткрывает в аромате ГРМ. Приятный букет из мягких лож-пудровых оттенков. Верхние ноты бергамот, мандарин, шоколадно-карамельный аромат. Ноты сердца, жасмин, маракуя персики и абрикос. Ноты шлейфа, пачули, ваниль. Специи восточные и соблазнительные для страстных и влюбленных. Пьюр от вида Мария Кеша женский аромат, освежающий, душевный и чувственным, теплым одновременно. Композиция ароматов состоящая из персик, жасмина и кедрового дерева, Делает сам аромат цветочно-фруктовый, верхние ноты груши, черная смородина, лайм, ноты сердца, персик, жасминный ландыш, базовые ноты амбра, кедр и мускус. Пью, будь настоящий, будь естественный, просто будь самим собой. Наши новеночки пьют без счастья, женский аромат от Гюда и почувствуя чистую радость жизни с аматом пью Насладитесь прекрасным чувством, словно вы готовы обнять весь мир. Верхние ноты грейпфрут, бергамот, ноты сердца жасмин и рис, ноты шлейфа, мускус и табак. Сияние дня, бурлящая энергия, сияющая и легкость истинной наслаждения компонентов. Этот аромат заставляет вас и ваш день сиять живой энергией и легкостью. Нежная, цветочная комбинация розового перца, свежей зелени, свежей фиалки, ванили и сандалового дерева делает вас яркой и неподражаемой. Просто идеальное начало прекрасного дня. А также аромат сияния ночи. Яркая композиция из обворожительных цветков жасмина и полиатеса. С теплой ноткой ванили, и соблазнительным ароматом меда, составляют незабываемое впечатление. Верхние ноты – мандарин, зеленый апельсин, ноты сердца – тубероза, жасмин, сладкие фруктовые ноты – розы, базовые ноты – мед, ваниль, мускус. Пока звезды сияют в небе, вы излучаете удивительные женщины своей загадочной и элегантной аурой.